В Доминикане там все под рукой, все под боком, в Турции все под боком, а здесь такой отдых, он больше природный что ли. Ноги уже убил, гуляя вот так, в носках, шлепки уже порвал, и все, это только второй день, и успел обгореть. Говорят, почему в Черном море, в городе Сочи нет белого песочка? Да начнем с того, что там кораллов нет как таковых. Это такие острова в Индийском океане раскиданные, где их выдали в аренду, как наделы ну, там, местным предпринимателям. Они организовывают на этих островах отели. Эти камушки движутся, а это не камушки, это вот они. Кто это, не знаю, толстый. Я его трогать боюсь, мало ли он меня обжарит. Все здесь покупают аквасоки, а у меня вот такие аквасоки. Наши прекрасные русские носоки. Ха. Буду в них купаться, чтобы, как говорится, ноги целее были. Потому что вот пока ты идешь, вот уже камушки. Очень неприятно, потому что они ну, повреждают ноги. Особенно нежную часть снизу, с обратной стороны. Море чистейшее. Море, конечно, чистое по сравнению с Доминиканой. Почему я все сравниваю то с Доминиканой, то с Турцией? Но по причине того, что я как бы особо-то нигде не был на отдыхе, и, допустим, вот в той же Доминикане ты не идешь вот так вот в открытую по кораллам. Здесь же тебе приходится идти вот по этим кораллам, прям по, по жесткой части. Больно нога. Больно правда. Ох. На дворе у нас март месяц. По-моему, 26 марта. 25 марта. Вот. Мальдивы. Знаете, он отличается от другого отдыха. От турецкого, от доминиканского. Здесь... Отдых, он такой больше, больше такой отдых, связанный с природой. В Доминикане там все под рукой, все под боком. В Турции все под боком. А здесь такой отдых, он больше природный, что ли. Чуть комфорт он комфортный, но он без баров, подносов, без закидывания сумасшедших едой. То есть здесь тоже все продукты есть, но оно такое как бы... Идеальный минимализм, назовем это. Ну что, Олег? Надоело фигню, страдай. Ты вообще не страдаешь? Нет Очень странно А мне кажется, ты фигней страдаешь Второй день До сих пор продолжаю прогуливаться Так потихонечку начинаю делать выводы Рассудительные Касательно того, что вокруг происходит Ноги уже убил Гуляю вот так В носках Шлепки уже порвал И все, это только второй день И успела обгореть Сейчас быренько окунаюсь и шурую в алкаш -бар. Ну, почему алкаш-бар? Ну, я его просто так называю, алкашбар. Там коктейли хорошие, вкусные. А, ноги болят, все болит. Очко растер, вы себе не представляете. Вот тут все натер вообще. А, сейчас я окунусь и пойду. А, вот, море чистейшее, вообще классно. Все классно, все ништяк, но я не ожидал, что настолько заходить больно поначалу первый день, все ноги проразбивал а сейчас уже видите, на стороже, уже в носках уже такой безопасник, можно сказать уже не ношусь, как первый день сломя голову, так, окунаюсь и иду, потому что еще раз говорю, очко натер ноги сбил обгорел уже, плечи, лицо уже видно по мне, по-любому в принципе, все хорошо ныряем Ой, много своих особенностей Тут больше такой вид отдыха, а тихий и в отличие от той же Турции или Доминиканы. Ну и заходить, не знаю, я вот там дальше ходил, практически везде на этом острове заходить больно, везде ракушки, вот эти кораллы. Ну давайте, например, еще раз. Вот, везде кораллы, где-то они острые, где-то нет. Там, где они осточились уже, ну, не больно заходить, а в основной своей массе... Вот давайте. Это прям первые два метра. Первые два метра, где вот основная масса. Зачерпываем. Вот они. Коралики. Эти, как будто бы косточки чьи-то. А это просто окаменелости. Водоросли морских. Морских животных. Древних. А вот этот вот весь белый песочек сразу же для всех. Говорят, почему в Черном море в городе Сочи нет белого песочка. Да начнем с того, что там кораллов нет как таковых. Вот, они все здесь. И поэтому, когда эти кораллы вот так вот их шур шу -шур -шур, шур шур шур шур поистерутся, поистерутся, да, волнами за много миллионов лет, миллиардов даже лет, из вот таких вот коралликов, вот из таких, получается, вот такой песочек. И благодаря этому получается как бы песочек, белый песочек, это все перетертые кораллы, вот они и вообще все острова состоят из этих каменных кораллов которым миллиарды лет так, ну что, иду, так называемый алкаш бар надоело сидеть наш домик 216-215 где-то здесь был проход, ну тут практически везде проход ну где-то, где-то был более-менее такой культурный между домиками пойду, коктейльчик какой-нибудь Употреблю. Вот так вот. Живности очень много. Летучие мыши размером с пол моей руки. Вау. Да? Смотри. Это мышь? Красотка. Вот, вот. Отсюда подойдите. Ящерицы, крабы, потом улитки бешеные, которые толпами ходят. Черви какие-то морские. Вчера морского ежа встретил. Морской еж. Так, да, давай вот здесь пройду. Морской еж, который меня уколол вот тут в палец. Вот. Черная чёр точечка осталась. вот Болит, короче. Я этого ежа никак ничего-никак там на корале поднес, а он возьми и... Что-то я его пальчиком тронул, и он как иголкой вот так вот, как ежик, и уколол. Ну вот он остров. Вот такой вот остров. Тут остров на острове. Остров на острове островом погоняет. Особенности следующие. Видите, да? Как магнолии повсюду. Давайте-ка вот так подойду. Вот они везде, эти цветочки валяются. Ай, тс, ноги больно. А, колется вот эта травка, она такая жесткая. Вот. Вот. Таких цветочков полно. Ай, блин, в ранку прям попадает травка жесткая. Даже сквозь носки. Ух. Будьте осторожны, не совершайте ошибок, как я. В первый день убьете ноги, будете потом хромать. Знаете, у меня была идея, я как бы вообще такой весь на спорте в России. В России, да. Я всегда бегаю, ну, практически 7 дней в неделю я бегаю по улице, ну, там, кросс даю, там, 5 километров, 8 километров. Ну, бегаю, то вот, короче, подтягиваюсь, бегаю. Здесь же я думал, я приеду и, короче, буду бегать. Ну, то есть, думаю, ладно, первый день устал, там, прибухнул, употребил. До второй день просыпаюсь, ноги сбиты, уже не до бега. То есть у меня уже, если честно, бегать не получится. Вот Думаю, дай, дай боже, второй-третий день сейчас ноги придут в порядок и начну бегать. Боськом бегать мне не вариант уже. в нас как бегать? Тоже не вариант. Поэтому надо, я думаю, 2-3-4 дня дать ногам за, зажить, и потом начну бегать. Вот футбольное поле имеется. Это такие острова в Индийском океане, раскиданные. Где их выдали в аренду, как наделы. Ну, там, местным предпринимателям. Они организовывают на этих островах отели и инфраструктуру воссоздают. И потом сюда вот приезжают вот такие вот туристы. Вот электрокара. Вечером все подсвечивается. Вот у них дороги вот такие. Асфальта нет вообще. Бетона нет вообще. Здесь у них на весь остров два микро грузовичка вообще на весь остров совершенно она а потому что ехать некуда тут даже если ты что-то извиняюсь за выражение велосипед украдешь или еще что-то сопрешь бежать некуда на острове потому что теннисный корт вот такой еще мне как дали понять что этот остров еще относительно большой есть и поменьше да прям небольшие совершенно идем в сторону бассейна бассейн у алкаш-бара. Еще раз, дорогие друзья, как это правильно все называется? Бар. Я его называю алкаш-бар. А так, ресторанчики раскиданы по, по всему отелю. То есть, нашел гриль-бар, нашел серф-бар. Везде гриль -бар, где серф-бар, там же и наливают тот же самый алкаш-бар. там же у нас готовят бургеры, картошку фри, пиццу, в зависимости от тарифа, который вы э, взяли. И вот такие дела. Смотрите, какое дерево. Это реально дерево. На него смотришь, оно, во-первых, снаружи зеленое, а снутри вот все вот в таких вот ниточках. Видите? И здесь у нас бассейн, санузел. Хотел санузел показать, но не пойду. Пойдем сюда. О. Ну и вот молодежь сидит, тусит. Вечером концерты проходят. Этот алкаш-бар мой, вы уже его видели, бар бар бар Бильярдик поиграть, теннис. Как он правильно? Маленький теннис, большой теннис. Большой теннис там, здесь маленький. Ну и можно подплыть, заказать. Либо можно с противоположной стороны подойти. Тут народу много. Я, наверное, подплывать не буду. Пойду с противоположной стороны сяду, закажу себе чуть нибудь вкусненького. Выбор, правда, если честно, такой он небольшой. Вообще, на самом деле, очень вкусно получается. Это мохито по-ихнему, лайм, мята. Сейчас в беру и ухожу. Вот. Спасибо. Сейчас сниму небольшую крабью свадьбу. Прям вот небольшую. Потому что крабы не вот эти, вот, которые меня вчера грызанули сюда за палец. Вот. А крабы другие. Это членистоногие. Идем смотреть, как они выглядят. Показываю. Орать меньше буду. Смотрите. Шагающие камушки, кто-то скажет. Вот, он. вот они. Видите? Вот это все крабики, микрокрабики. Вон они движутся. Видите? Эти камушки движутся. А это не камушки. Это вот они. Вот они разбегаются. Вот они тут живут. Вот они. Оп, лапки спрятали куда он убежал? Ух ты! Еще и по дереву он лазит. Смотрите, он еще и по дереву лазит. О, ящерица! Сейчас ящерицу поймаем. Видите? В первых она хитро башку повернула. Видели? Хо -хо -хо! Где она? Куда найдешь? Только что тут было. Что за ящерица твою мать? От меня прячется куда-то. Сейчас мы ее найдем. Где-то тут было. Блин, убежал. Короче. Начал с крабов, погнался за ящерицей. Фигня такая. И вот эти вот крабчики, челенистоногие. Вот они повсюду. Вот эти улиточки. Это все улиточки, это ползающие жучки. Вот они. Опа, спрятался. Вон они ползут к морю. И все. Ну такая фигня. И поэтому здесь, когда идешь, боишься на кого-то наступить. Потому что они повсюду просто. Смотрите, я нашел еще следующую крабью свадьбу. Тихонько, только орать не буду. Че, не остановлю свадьбу. зверушки, короче. Ну их нахрен. Самое жалкое мне на них наступать, потому что вот реально ты идешь порой, и вечером чувствуешь, как под ногами все хрустит. А все, оказывается, это гребаные вот эти вот членостоноги. Вот он, весь берег. Вот. В этих рагулях Понимаете? Вот. Леша, ты ноги еще не повредил? Блин. Я уже их убил. Вот. Проблема в том, что ты ходишь вот по этим... Вот, ну, не получается то, что ты идешь, вот все равно, смотрите, да? Видите? Все в этих кораллах, твою дивизию. Ой. Короче, повреждают ноги, а? поэтому уже у нас. Ладно. Все деревья у них пронумерованы. Ага. Все, совершенно все на острове. Это, судя по всему, наверное, по причине того, что если какое-то дерево упало, или какое-то дерево надо подкарнать или там привить подлечить наверное, для этого оно все пронумеровано все пошел окупаться пора купаться видите уже припекло меня немножечко тепло здесь март месяц плюс 33 возможно все 35 днем было порядка больше наверное, точно Не знаю, кто это. Правда, не знаю. Сбегал за камерой. Возвращаюсь. Вот, смотрите. Какая-то морская колбаса. Трогать боюсь. Потому что вчера нашел червя. Тот был страшный по натуре. А этот какой-то... Как морской огурец. Не знаю, как он называется. Вот. Трогать боюсь. Но он живой, видите? Смотрите. Он... Он шевелится. Он реально шевелится. Кто это, не могу сказать. Что с ним делать, тоже ума не приложу. Сейчас его буду отпускать. Потому что, смотрите. Морской огурец может быть какой-то. Хрен его знает. Но он крепкий. Здесь вот таких много. Был, вот поймал его. Вчера поймал морского ежа. И какого-то морского червя. Ну и что с ним делать, ума не приложу. Ребята, если знаете, кто это, напишите в комментариях. Пошел я его отпускать. Сейчас возьму его. Начался отлив. Вот смотрите, снова вода ушла от этого пирса. Она уже вот здесь. Сейчас возьму вот эту скотину, которая шевелится. Присмотрите. И его понесу опять туда. Ну, вот что-то выпускает. Это яд он выпускает, наверное. И щупальца, наверное. Фу! Не трогай. Не. Толстый. Там был еще больше. Ужас. Вот такой был. Кошмар. Кто это, не знает. Толстый. Я его трогать боюсь, мало ли он меня обжарит. Ну конечно. Поросеночек, Вот это дно у него. А вот это у него выпускает какие-то щупальца. А их сначала не было? Не было, он их а. выпускает постоянно. А. Всегда. Вот смотри, у него рот. А. О, липучка, прямо. ох, они у меня остались на палочке просто, и они прижалились ко мне, вот, и я их коснулся, и она болит. Кто это, не знаю, вот, у него шмостик, вот, длинный, и ползает, смотри, шевелится. Ну, да. Ох, и вот сюда попал мне. И прилипляется. Что, липнет, да? Да. Сейчас помой. Ох, липкая такая. Ух ты. Ты что, уже помыл руки все. Смыл. Ну не выжалило. Называется. А, иди